И добро пожаловать, ребятки, в мир Фростпанка Попрошу, ребятки, не путайтесь с Киберпанком Потому что Фростпанк это совершенно другое Это наш симулятор выживания общества В совершенно сложных и трудных климатических условиях Ну и как правителю города Нам предстоит с этими условиями как-то справляться Ребятки, любыми возможными способами Давайте, ребятки, начнем совершенно новую игру Да, Это у нас новый дом И постараемся пройти специально для вас ребятки выпуск по frost панку погнали мы скитаемся по неподвижному холодному миру горизонта не видно владыки прошлого лишенные гордости и славы кажется только вчера мы крутили колесо прогресса Пока мороз не положил всему конец. Внезапно, без предупреждения. Когда течения изменились, из они изменились для всех. Независимо от социального положения, мы проиграли наш мир в битве со снегом. Он зам замел последние следы. Человечество. Вот так, ребят, человечество погрязло в хаос, да, в, в такой вот полнейший, то есть, э, глобальный катаклизм случился, да, и все на земле замерзло и покрылось толстой коркой льда. Со многими мы попрощались навсегда, а для оставшихся пришло время приспосабливаться. Мы решили покинуть наши дома и отправиться на север. Мы скитались неделями, возможно, месяцами, оставив позади все, что когда-то считали важным. Надежда толкала нас вперед. Медленно, шаг за шагом. Мы знали цену этому путешествию. И мы ее заплатили стократно. Наконец, пришло время построить последний город на земле. Вот так вот, ребятки, да? То есть... Все-таки скитались, скитались мы и нашли, да, место, где можно и освоиться. Нам, ребятки, надо выжить, да, то есть новый дом. Мы бежали из Лондона и пересекли море, чтобы достичь морозного севера. А в пути наш караван попал в метель и разделился. Некоторым из нас удалось добраться до генератора, он оказался обледеневшим, а вокруг никого. Куда все подевались? Выжил ли кто еще а в метели? Есть ли, есть ли поблизости кто-то еще что бы мы не делали, стоит готовиться к худшему. Ведь миру, который мы хорошо знали, пришел конец, друзья. Вот такое вот эпичное начало. И нам нужно выжить. Такая вот, ребятки, у нас канава, да, то есть и по центру стоит наш с вами паровой генератор. Давайте с вами нажмем на паузу и приступим, ребятушки. Борьба с холдом. Нам нужно, чтобы генератор работал. Он обеспечит тепло и дает энергию для других зданий. Без него мы замерзаем на смерть. Накопите уголь на складе и запустите генератор. Такая вот простая у нас цель. Давайте попробуем это сделать. Так, ну что ж, а пока нажмем на паузу. То есть пауза у нас на пробел нажимается, да. Что мы имеем, ребятки? Вот это наши ресурсы, это уголечек, это древесина, это сталь, это паровые ядра. То есть а, из всего у нас есть только, ребятки, 100 а, единиц еды. Нам этого хватит, ну, разве что на один день, потому что у нас 65 человек, да, а, в нашей, так сказать, а, в нашем вот этом выжившем а, райончике и... 65 из 80 мне указывает, да, здесь. Ну, 65, ребятки, потому что только взрослые учитываются, а дети у нас, как говорится, 65 это рабочая... Полноценное население ребятишек мы не трогаем. Ребятишки у нас рабочим населением не считаются. То есть мы можем отфильтровать и посмотреть. То есть, да, вот сколько у нас детей, пожалуйста, показывают. Нам у всех у них есть имена, у всех у них есть род деятельности, что они делают, да. не у всех у них есть статус. То есть, этому человеку негде переночевать, друзья. Это проблема. Нам необходимо просто обеспечить людей жильем. Не должно быть так, чтобы у нас люди жили на улице. Так, ну что ж, давайте определимся, ребят, с задачами. Да, то есть с самого начала мы начинаем. Я сразу же сохраняюсь, да, то есть а, сохраним игру на первое а, наше сохранение, да, то есть чтобы ничего не потерять И, ребятки, давайте приступаем Ну что ж, вот это, ребят, пункт, это у нас бездомных, это количество бездомных, 80 человек, ребятки, все сидят на улице Если мы сюда нажимаем, нам показывается, кто такие наши бездомные Вот они у нас подсвечиваются, замечательно Так, люди, не, лю, люди ребятки, довольны, да, пока что недовольства у нас никого нет, ведь мы только что приехали в этот а, самый уголок и начинаем здесь развиваться Так, уровень надежды Надежда, ребятки, на прежнем уровне Строительство, менюшечка строительства Есть палатки, можем построить Можем по построить санитарный пункт Можем построить еду, ресурсы, технологии Да, то есть, небольшой опыт, ребятки У меня игры имеется В эту замечательную игру Вот, ну и мы сейчас немножечко начнем С самого полезного, я так понимаю Так Книга законов, ребятки, у нас есть. Тут мы сразу же можем открыть какой-нибудь закон. Давайте-ка все-таки мы это и сделаем, да, то есть изначально что мы сделаем? Есть чрезвычайная смена, бойцовская арена для развлечений, да, то есть что она дает? Значит, новая постройка, бойцовская арена, бои по вечерам снизят недовольство. Вот ее основная цель. Здесь, значит, новая возможность, можно заставлять рабочих в любое в любом здании работать в следующие 24 часа, ребятки. Это у нас повышает недовольство, я так понимаю, да? Минусы введения чрезвычайных смен повысит недовольство. Недовольство немного усилится. Все на недовольство, ребят, рассчитано. Так, дальше, ребят, смотрим, какие законы нам предпринять и подписать. Потому что на подписание закона, ребят, нужно время. Детский труд, безопасные работы. Нам не хватает рабочих рук. Так, ага, это используют детей, я так понимаю, на работах, да? Надежда немножко упадет, работники, дети могут получать увечья. Ага, это нам тоже ни к чему, ведь у нас, нам нужны здоровые, я думаю, люди. Пускай дети у нас пока не будут ни к чему привилегированы. Так, детские убежища вот это, наверное, лучше нам поможет, да, то есть подписать новая постройка детского убежища. Надежда возрастет, обеспечит всем детям место в детском убежище. Вы получите постоянный бонус надежды. Принятие обяжет вас построить детский дом, друзья, нужно будет построить. Да, то есть, ну, давайте попробуем чрезвычайные смены пока введем на всякие пожарные, потому что нам необходимо будет все равно регулировать этот момент, да. А все остальное мы уже, ребятки, будем развивать в процессе. Радикальное лечение нам пока лечить, в принципе, некого, потому что у нас а, никто еще не заболел. Да, давайте, ребят, на время введем чрезвычайные смены, пусть это вызовет недовольство, но я думаю, мы с этим справимся. Так, чрезвычайная смена, восстановление 2 дня, 0 часов, люди будут работать в следующие 24 часа. Так, пока мы ставим ничего не будем, мы просто подпишем этот указ. Ребятки, как бы вам не хотелось, но мы его подпишем. Так, это первый момент, друзья, в нашем развитии. Вот это, ребят, пункт экономики, здесь мы можем отследить все, что происходит сейчас в нашем с вами городке, да, кстати, можно переименовать наш городок или нет, я вот это не знаю даже, да так, это что такое, посмотреть историю а, это меняем графики просто-напросто да, то есть тут и по древесине, тут и по углю по древесине, по стали по приготовлению пищи у нас, ребят, все есть состояние медицины пока что можно посмотреть, ноль у нас, значит, больных это очень хорошо и э, боже упаси ноль умерших, э, такого не должно вообще происходить, так, смотрим, ребятки это у нас что, здания, жители так, жители, значит, палатки, бараки, дома. То есть это все нам предстоит, ребят, построить в процессе. Много очень всего данная игра предоставляет. И за всем, ребятки, надо следить. Ну все, ребят, у нас книга законов, значит, идет. У нас изучение закона, да, то есть можно также на открывать. Отлично. Смотрим дальше. На букву О у нас отображается, ребятки, наша тепловая карта, где нам показано, кто у нас более в хороших условиях. То есть, естественно, люди подсвечиваются желтиком, но потому что у них у самих имеется температура своего тела, да, то есть и остальное, ребятки, вокруг у нас просто замерзшее, заледеневшее. Минус 20, ребят, за бортом. За бортом ли, да, то есть и вот здесь мы можем посмотреть как раз-таки эту статистику, да, то есть смотрите. А, а, комфортно, это красный, ярко-красный цвет, очень низкий риск заболеть и, ребятки, низко заболеть Пока что у нас приемлемо, но все-таки шанс заболеть у моих людей есть. Нам нужно всегда держать комфортные условия, чтобы наши люди не заболели никогда. Ну и, ребятки, прошу обратить внимание еще вот на эту шкалу, да, то есть день первый, второй, третий и так далее. На четвертый с половиной день у нас температура существенно снизится второго уровня снижения, а это, ребятки, значит, что нам надо подготовиться к этому времени как следует. В этот момент именно, да, то есть когда у нас температура понизится, у нас будет минус 40, а это, ребят, очень серьезное понижение. Так, ну что ж, смотрим, куда можно распределить народ, на какие работы. Так, остальные обломки а, у нас здесь, ящики древесины и ящики древесины, то есть вот тут было бы вообще идеально заняться, да, то есть а, с другой стороны у нас кучка угля небольшая, здесь у нас что, ящики древесины, обломки и ящики древесины, то есть, да, Количество, мы можем посмотреть 120 120 60 а вот здесь у нас стальные обломки и также ящики древесины то есть можно и либо сюда либо сюда но мне здесь кажется вот этот пост добычи он находится подальше чем вот этот вот да вот это место добычи поэтому мы ребят сразу же сейчас что сделаем давайте сначала нам нужно ребят развивать технологии а для увеличения скорости развития нам потребуется вот такие вот постройки да то есть это здание для инженеров и первое здание будет у нас стоять именно вот здесь, да. То есть второе здание, которое мы построим с вами, будет, наверное... Так, посмотрим. Здоровье, еда, ресурсы. А пост добычи, друзья, надо сделать для того, чтобы он у нас равномерно добывал какие-то ресурсы, да. То есть это железо, это и дерево. И, в общем, сразу же все три ресурса. Давайте-ка следует сейчас распределим все, чтобы у, нас, чтобы у нас было достаточно все грамотным образом сделано Так, пост добычи. Так, вот тут он все три ресурса охватывает, а вот тут уже два. Так, давайте посмотрим у нас по сеточке. Это у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть. Деление от центра. И вот здесь, ребятки, может наш пост добычи захватить совершенно все, что здесь есть. Давайте здесь моего его и... Где-нибудь вот тут мы его и разместим, пожалуй, да, то есть не гранич с улицей, улицу мы обязательно построим. Так, ноль, ребятки, у нас всего, мы потратили все ресурсы, давайте-ка посмотрим и отправим оставшихся людей на, на добычу древесины. Я думаю вот сюда все-таки отправить, да, потому что здесь будет поближе к нашему посту. Так, максимум, ребят, людей отправляем сюда, максимум отправляем сюда, а сюда мы отправляем на добычу а, На добычу, значит, железа Хотя нам нужно, ребят, очень сильно Уголь, 20 человек у нас осталось И мы отправляем на добычу угля А где у нас поблизости есть уголечек -то, Подскажите мне, покажите Вот здесь, вот, да, в этой В этой стороне Так, ну я так думаю, что Это будет лучший вариант, да, потому что тот уголь Который с той стороны, мне кажется, гораздо дальше находится Да, чем вот этот вот а Сюда тогда отправляем людей на уголь Максимум, да народа И что у нас остается? Остальные все строят, ребятки, у нас построечки, да. Пока мы их оставляем на постройке. Я так понимаю, сюда пойдет народ на постройку этого здания. И сюда пойдет народ на постройку вот этого здания. Да, то есть все в процессе. Древесина, ребят, копится. Давайте еще раз сделаем сохранение. Я думаю, что мы на правильном пути, ребят. Начинаем выживать. А у нас очень тяжелые условия выживания, да, то есть необходимо много всего добыть. Так, здесь у нас народ есть, есть максимум, все вроде по максимуму. Так, доступно 5, мне пишут. Но это доступно, ребятки, в свободном а, пользовании людей, то есть. Так, ну что? И пока изучаем закон. Вот это, ребят, у нас прогресс выполнения закона, да, который мы приняли. Как только он закончится, а, этот прогресс, да, то есть мы сможем а, делать ту фишку, которую он нам обещает, да, то есть... В данном случае это чрезвычайные смены Недовольство, у ребят, у нас повысилось Один противоречивый закон Ну да ладно, потому что нам это просто необходимо Иногда придется поработать, ребят, как следует Чтобы у нас дела шли хорошо Так, ну что ж, смотрю, у нас добыча пошла Давайте сразу же, пока у нас добыча идет Построим, попробуем здесь дорожку вот к этому зданию. Дорожку, ребят, нужно аккуратно размещать, чтобы у нас потом не было перекосов, да? То есть, давайте глянем. Так, люди. Здесь будут палатки стоять, они занимают три пункта. Раз. Два. То есть, две палатки, вот так вот они будут стоять. И вот здесь, вот здесь, давайте отметим, где у нас будет дорога. Где-то вот отсюда. Прям-таки, да, вот по, ровно по линии, по которой пошли наши люди. Надо проложить дорожку. Давайте проложим сейчас ее здесь. И сейчас. Так. Так, так, так. Блин, я даже не знаю. Давайте, знаете, как сделаем сначала? А, разметим палаткой, да, это все дело. Так, вот это раз палатка, и вот это вторая палатка. Чтобы мы знали точно, сколько у нас места что займет. Здесь, ребят, будет палаточка стоять у нас, да. И уже от этой палатки мы поведем с вами дорогу. Вот так вот это будет выглядеть. Так, пока нам не хватает древесины, да, минус 3 древесина. Да, пускай, насколько, ребят, хватает Настолько хватает, так, едем дальше Едем дальше Нам сейчас необходимо построить вот это помещение И сразу же сюда загнать Наших уважаемых инженеров, друзья Ставим на паузу, максимальное количество инженеров Загоняем, Работает. На, так, на цель, не указано Цель исследования, и, ребят, сразу же, как только Мы построили, да, указываем а, Исследования Какие-нибудь, не должны, ребят, у нас люди Лоботрясничать, все должны задействованы быть Все должны работать, так Отопление. Ну, в плане отопления пока мы повременим, да, то есть маяк это для исследования. Ресурсы, ребятки. Нас интересует сбор ресурсов. А, быстрый сбор это, конечно, очень хорошо, да, но быстрого сбора, ребят, не будет, если наши люди будут голодать, да, то есть надо решить вопрос с жильем. То есть у нас пока есть, точнее, не с жильем, а с едой, друзья, надо решить вопрос охотничьего снаряжения. Что оно нам даст? То есть после первой вылазки у нас охотники смогут приносить до 20 единиц сырой еды за охоту, друзья. Поэтому мы развиваем в первую очередь, наверное, охотничье снаряжение. да. То есть сколько на него надо? Надо на него 10 дерева. Так, надо, ребятки, накопить дерево, значит. Копим дерево и сразу же направляем людей. Здесь у нас максимум работает народу. Так, здесь у нас не работает никто. Ставим сюда 5 так, подождите-ка, здесь тоже, по-моему, по максимуму у меня, да, я вижу 15 рабочих у меня находится, да, да, да Так, где у нас еще есть древесина? Куда бы нам еще до доставить-то людей на древесину? Мне не хочется слишком далеко их куда-то отправлять Да, так, здесь у нас что? Здесь у нас уголек и здесь тоже уголек в этой части, да, карты Так, а здесь у нас по максимуму Эффективность почему-то маленькая у нас, а всего лишь 53, я не знаю почему и с чем это связано Так, давайте посмотрим, Текущий 53, отсутствует 7 из 15 Ага, то есть у нас просто-напросто строители, они в качестве строителей сейчас строят, да Отлично, нам важно вот это, ребятки, пункт запитать Так, давайте подождем в первую очередь, ребят, надо накопить на то, чтобы исследовать закон, изучить. Вот, а потом уже будем думать, как и что. Так, ладно, у нас пока люди лоботрясничают, но они на самом деле не лоботрясничают. Все, кто сейчас у нас свободен, они заняты строительством, друзья. Это тоже нам необходимо будет. Так, шесть. Пункт у меня построен. Максимальное количество рабочих мы сюда направляем. Хотя пока нет, мы построим сейчас все, ребятки, исследование готово, исследование доступно, надо сразу же исследовать Так, идем в дерево технологии и изучаем, ребятки, охотничье снаряжение Блин, время-то потрачено сколько, ну да ладно Так, ребятки, изучение пошло, и теперь нам необходимо проложить дорогу к этому посту, да, в идеале Давайте-ка уже это сделаем нам, блин, не хватает немножко, чуть-чуть не хватает. Давайте, ребят, поднапрягитесь, пожалуйста. Нужно еще один пункт. Так, 3-4, все, строим дорогу до конца, чтобы у нас этот пункт функционировал, да. Отлично. И сюда можно загонять уже людей. Но пока у нас дорога не будет построена, загонять мы сюда никого не станем. Так, уголек пошел, это замечательно просто великолепно. Так, здесь у нас а, не работает, потому что нет дороги. Все, ребят, работу. Дорогу проложили. Снимаем людей вот с этого де дела. Так, ноль. Доступно. А у нас здесь работают кто? Инженеры даже, да? То есть максимум 10. Ага, то есть... А, все, понял. Ну, хотя у нас тут даже никто и не был, по-моему. У нас поэтому сталь-то не добывал. Все, ребят, задействуем сюда максимальное количество рабочих. Я предпочту все-таки рабочих сюда за -за -за затолкать, чтобы у нас реально люди работали сколько сюда еще надо 5 человек надо еще в этот пост добычи давайте снимем вот с этого рудника а, точнее с леса добычи да хотя он ближний ближний самый давайте с дальнего снимем минус 5 человек и поставим вот сюда в этот пункт добычи по максимуму. 10 человек у нас еще доступно чтобы они нас у нас сейчас сделали 10 человек а, не должны просто так прохлаждаться им Необходимо работать Так, и давайте посмотрим, куда же их можно отправить на работу Ну вот, наверное, на эти доски Давайте отправим тогда максимум ко максим, Максимальное количество Нам, ребят, нужно очень много древесины Поэтому отправляем на древесину Сейчас у нас сталь, она пойдет потихонечку Потихонечку она пойдет Потому что у нас в этом пост, посте а, Народу достаточно много То есть у нас полторы единицы будет собираться в час У нас, ребят, заработал вот этот пункт Добычи и он теперь работает, ребят, с максимальной эффективностью, да. Как видите, у нас тут построился домик небольшой. Но, ребят, нам дерево нужно для другого. Нам необходимо построить, сейчас успеть по поводу еды пункта, да. То есть добыча еды, это должна быть вот такая вот интересная охотничья избушка. Так, ну теперь давайте решим, где же нам разместить охотничью хижину, друзья. Надо ее разместить так, чтобы она не совсем нам мешалась, да. Но и не была также совсем далеко от нашего помещения, от, нашего, от центра нашего города. А, я так понимаю, что вот здесь... Будет нормальное место, к тому же, а, так, здесь у нас какой-то пункт, а вот здесь у нас что за пункт такой? Это, ребятки, все пункты добычи тех или иных ресурсов. Давайте глянем сюда, вот здесь у нас, значит, будет вылазка на поверхность и, наверное, не знаю, здесь даже будет а, проще разместить. Хотя, ребят, я не уверен, давайте разместим мы... Вот этот пункт а, добычи, да, то есть охотников Пункт охотников где-нибудь вот здесь вот за пунктом добычи прямо, да Чтобы у нас не слишком далеко, чтобы нам, не, ребят, не слишком далеко Надо было тянуть дорогу, а здесь мы протянем ее достаточно легко и достаточно быстро Не граничит с улицей, это не беда, сейчас мы улицу здесь настроим Так, ребятки, играем, значит, во фростпанк и пытаемся выжить в этом безумном а, мире льдов Так вот так вот, ребят, мы соединяем, да, то есть у нас стоит дорожка тут есть, главное, чтобы ее уже кто-нибудь а, проложил. И смотрим, что у нас а, тут. А, так, давайте посмотрим, как у нас на здание приоритеты какие-то ставятся или же нет. А, строительство, рабочие. А рабочих нет, отпустить, то есть никто пока не строит, но я так понимаю, мы когда закончим основные... А, ну, ребят, нам желательно построить это здание уже к тому моменту, когда у нас наступит вечер, чтобы у нас охотники вышли сразу и пришли вовремя, да, чтобы без задержек, без всяких было. И в связи с этим, да, я, наверное, сниму все-таки 5 человек хотя бы, да, минус 5 человек а вот с этого пункта добычи древесины, и пускай они у нас уже идут и строят вот этот вот пункт, да, то есть это раз... Копим, ребят, древесину. Нам, ребят, нужно еще много чего построить. Кухня нужна также, да? Кухню нам желательно построить э, до ночи, до наступления темноты. И кухню мы построим, ну не знаю, у нас кухня это утепленное достаточно здание. Так, можно его где-нибудь построить вот с этой стороны, да? То есть, хотя здесь я планирую построить инженерные мастерские, да? Ну хотя давайте вот сюда вот поставим мы кухню прям таки. Хотя лучше всего, ребят, было бы, конечно, чтобы люди у нас жили максимально близко к этому, ко всему делу. А я бы, наверное, кухню даже поставил недалеко вот от этого места. Да-да-да, со временем мы вот это все уберем здесь, все это приберется, уберется, да. И мы передаемся. Вот сюда бы, наверное, я кухню все-таки поставил. Хотя нет, я, ребят, планирую вот эти ближайшие ряды использовать для того, чтобы здесь у нас были людские постройки. Хорошо, вот кухня идеально бы встала вообще рядышком вот с этим местом, да. Но она сюда не встает. А, можно ее как-то развернуть? Как-то можно развернуть? Там мне какая-то подсказанка, ребятки. Так, давайте-ка попробуем. Так, это не кухня, ни хрена. Так, кухня, как тебя развернуть-то? Как-то, наверное, можно разворачивать здание, если честно. А, вот, на, на, на нажатие, ребятки, ролика мышки. Можно разворачивать здание, но здесь реально хреновое место для нее. Да, то есть я бы куда поставил ее, конечно же... Поближе. Давайте-ка глянем. Вот сюда, если мы поставим, будет, мне кажется, тоже нормально. Так, вот с этой стороны, вот с этой стороны у нас есть возможность, да, то есть пройти к этой кухне. И я, наверное, думаю, что вот здесь мы сейчас ее и разместим. Вот так вот. Короче, ребят, вот тут у нас будет наша кухня. Здесь мы будем готовить еду. От склада будет недалеко, я так понимаю. Может быть, будет какой-то с этого прок. Так, замечательно построили. Что у нас здесь? Давайте посмотрим. Тут у нас какой-то восклицательный знак. И, ребят, давайте посмотрим. Разлучная... Разлученная семья, друзья. Сэр, после строительства мастерской к нам пришла женщина. Говорит, ее муж и дочь. Они добрались до города с основной группой, но она верит, что они еще живы. Эта женщина хочет присоединиться к первой же поисковой группе, которую мы вышли. Она просит вас поспешить. Будем делать, что сможем, отвечу я ей на это. Возможно, мы найдем то, что нужно. Охотники. Так, ребят, тут можно посмотреть наши с вами подсказочки. Да... Про все это почитать, да, то есть много чего интересного можно для себя открыть при прочтении этого пункта. Ну а мы, ребятки, продолжаем. Так, вот тут у нас, ребятки, подсказочки, обучение. Можно, кстати, вызвать это все на буковку H на клавиатуре, да, то есть легко и просто. Ну что ж, ребят, продолжаем развиваться. Эта группа у нас, ребят, выдвигается вот сюда. Ящики древесины мы сейчас обрабатываем. Нам нужно очень много древесины. Давайте глянем, как же здесь обстоят дела. А, постройка пошла, строительство, ребят, идет, это очень хорошо, мне нужно строить вот это помещение. Так, у меня написано, что 5 незанятых людей есть, почему, почему 5, а, на строительстве просто эти пятера у меня сейчас, да, вот они, ребятки, эти пятеро. они сейчас на строительстве важного пункта, если с кухней мы можем подождать, то с этим помещением ждать не стоит, да так, давайте сразу же набросаем немножечко то, что мы будем строить в процессе ни хрена себе люди пробираются, смотрите какие они копают после себя рвы, чтобы добраться до вот этой вот кучи обломков, до ящиков древесины, ну да ладно так, к кухне также надо провести дорожку, да, без дорожки, ребят, тут ни хрена не сделаешь рабочий день, надо, ребят, не забывать заканчивается в 6 часов так, так, так Необходимо, чтобы у нас было по максимуму ресурсов В частности, ребят, нас интересует ресурс древесина Древесина нас интересует Так, здесь мы проложили, значит, будущая дорожка намечена Люди скоро это все дело у нас прокладут Исследования, ребятки, идут Законы, значит, у нас выполняются, пишутся Так, давайте сохранимся на всякий пожарный Давайте сделаем новое сохранение Новый файл для сохранения. Сейчас выберем и назовем его как-нибудь. Например, еще один файл сохранения. Так, продолжаем. Продолжаем, ребятки, выживать. Грядут, ребят, очень сильные морозы. Нам нужно до этих морозов как следует разбиться. Так, ребят, пометочка какая-то. Но это у нас, значит, пришло оповещение. И вообще, ребят, слышали звук? Да, обычно так у нас заканчивается рабочая смена. В 18 часов а, заканчивают работу все практически места, да. То есть вот этот пункт у нас до 18 часов работает. А вот эти пункты сбора, ребят, все работает до 18 часов. То есть все люди сейчас пошли на отдых. Вот это вот дело у меня не закончено, но оно сейчас закончится. И сразу же высылаем людей на охоту. А снимем с какого-нибудь пункта, да. То есть есть 57 древесины, есть 179 угля... Этой ночью а, нам будет достаточно тепло и хорошо. Так, раз у нас, ребятки, есть такое количество ресурсов, давайте-ка посмотрим. Насчет здоровья, может быть, побеспокоимся. 25 древесины требуется на вот этот пункт. Но я предпочту, ребят, построить палатки. Мы сможем построить еще целых 5, а, 5 хижин, да, вот таких вот палаток. Давайте-ка мы это сделаем, потому что палатки нам очень сильно пригодятся. Люди не должны жить на улице. Так, раз, два, три, четыре, так, так, так, и пять. Все, и семь у нас еще остается Это для того, чтобы проложить какие-нибудь дороги. Замечательно, друзья, первый день у нас прошел замечательно, я имею в виду рабочий день. Ну, где, рабо... где ребят, конец рабочего дня, там, в принципе, конец а, обычного дня. Давайте смотрим, как у нас происходят здесь работы. Заканчивается строительство наша охотничья хижина, да, то есть немножко позже намеченного срока, аж в семь часов. И сразу же, ребят, не задумываясь, мы отправляем сюда людей. То есть пятерых уже я назначил и еще необходимо нам десятерых. То есть давайте отправим по максимуму, чтобы они максимально много принесли нам а, на много сырой еды. Да, ребятки, есть сырая еда в количестве 100 штук. И нам эту еду можно обрабатывать, будет вот здесь вот так. Сейчас, так как у нас все освободились, быстро все у нас построится второстепенного рода. Так, что-то тут такое у нас происходит, давайте глянем. Вопросики какие-то так, что здесь такое? Давайте глянем. Отопление отключено, генератор отключен, люди боятся, что они замерзнут во сне, во сне насмерть. Если мы не включим его хотя бы на ночь, разумеется, друзья, на ночь генератор я запущу обязательно. Так, смотрим здесь, что такое. Нет крыши над головой. Проблема с жильем. Капитан, люди обеспокоены отсутствием убежища. И это понятно. Ночую на улице они заболевают из-за ужасного холода. С этим надо что-то делать. Я обеспечу жильем всех, дружище. Я сделаю дома для всех обязательно. Даю я такие, значит, обещания. И нам необходимо, ребятки, выполнять запасы. Угля надо пополнить до 200. Нужно включить генератор. Нужно обеспечить жильем, по крайней мере, ребятки, еще 70 человек. Ну, этой ночью мы сколько построим, столько построим, успеем, да, то есть, ну и следующий, за следующий день, когда мы начнем нормальную добычу ресурсов, мы построим оставшиеся хижины. хижины. Что у нас здесь происходит, давайте глянем Так, а мудрость толпы, капитан, когда от вас что-то требуют, помните, людям обычно по вкусу самые простые и быстрые решения, они лучшие, не обязательно соглашаться со всем, о чем они попросят, если вы найдете свое решение, отлично я понял тебя, дружище, да, то есть я обязательно возьму на заметку твой дельный совет, ну а пока, ребят, мы пытаемся обеспечить наших жителей всем необходимым, на ночь, друзья, надо будет включить, я не знаю, во сколько здесь жители ложатся спать, да, то есть вот это у нас группа охотников уже выдвигается, да, давайте глянем, кто это такие вот пошли у нас, но это, скорее всего, ребята, охотники, да, они у нас обычно так одеваются. Охотники уже выдвинулись, вот это их хижина, да, то есть они должны будут вернуться сюда, что мы здесь видим, обычно охот занимает 12 часов, а охотники отсутствуют в течение около 2 часов, охотники вернутся и принесут 15 еды, 15, друзья, Но ну, я надеюсь, что, да, у нас пока еще не развилась технология, не успела, ну ладненько, ничего страшного к следующему дню мы подготовимся гораздо лучше, 40, друзья, дома строятся 40 осталось ну, по крайней мере, я надеюсь, что у меня будет гораздо меньше людей, которые подзаболеют этой ночью, да, сейчас мы всех практически обеспечим жильем, сверхурочно я не, не стал заставлять никого работать, но потому что люди должны отдыхать, друзья, нужно как-то грамотно к этому подходить нельзя людям надрываться, даже в таких тяжелых, суровых условиях, так Инженеры у нас, ребят, тоже прекратили работу, но я бы, кстати, вот им как раз-таки бы и назначил вторую смену. Ну да ладно, ребят, мы не будем торопиться особо, да, то есть, ну по идее надо было бы, да, им назначить рабочих часов побольше, да, и если бы у нас появились больные, я бы их вылечил. Так, давайте мы инженерам сделаем чрезвычайную смену, ну потому что надо работать, время, ребят, идет, надо работать, пускай инженеры продолжают эксперименты свои пилить. Нам, ребят, это необходимо Если что, я построю для них медицинский пункт специальный, да, если кто-то заболеет, да И мы тогда и мы тогда вылечим тех, кто у нас заболеет Болезни и медицины, друзья, да, как только я отправил, сразу же появились больные Но это, ребят, из-за того, что я забыл включить генератор Включаем, ребятки, генератор, хватит уже кормить всех завтраками У нас уже есть один больной И больных, ребят, будет гораздо больше, если мы с этим что-то не сделаем Отлично, Изучена технология охотничье снаряжения. Отлично, друзья, охотничье снаряжение у нас разви развито, И у нас теперь, ребятки, наши с вами охотники вернутся и принесут до 20 гиды, а это гораздо лучше. Так, смотрим дальше. Сразу же, ребят, пока у нас выполнился один пункт до развития, мы будем сразу же пытаться развить какой-то еще пункт. Так, так, чертежные доски. Это для того, чтобы вот эти вот пункты выполнять. Да, то есть давайте посмотрим, что еще можно развить. Обогреватели. Обогреватели, в принципе, пока не нужны. Нам сейчас, вот сейчас, можно, ребятки, с добычей решать что-то. Быстрый сбор, наверное, бы не помешал нам, да? То есть быстрый сбор, ну каких-то случаях это да, это может пригодиться, но все-таки я предпочту лесопилка, это уже тоже для добычи. Сталилетейный завод. Ну, не знаю, друзья, давайте глянем еще, то есть маяк для исследований. Маяк для исследований, это очень много древесины и стали. Нужно будет отопление, друзья, ну я не знаю, с отоплением можно, в принципе, повременить пока что, да? То есть вот с добычей ресурсов. Ну, быстрый сбор давайте разовьем тогда, да? Но нам для этого нужно 10 древесины. 10 древесины нам необходимо. Зря я погнал своих работничков на сверхурочную смену. Можно было и без этого обойтись, ребятки. Поэтому всегда, когда планируете такие решения, всегда нужно думать наперед. Да, зря я отогнал своих людей. Да, То есть мы можем, конечно, сейчас завершить, но уже, скорее всего, это никак не завершить, к сожалению. И ресурсов, как видите, у меня сейчас не совсем а, хватает. Два, ребятки, больных, двое больных у нас а, ждем. Значит, можно здесь немножко перемотать. Да, можно ускорять, а, ускорять, значит, раб, ускорять, в принципе, работу всего в целом. Да, то есть нажимая просто-напросто на клавишу плюс и минус на вашей клавиатуре Так, ну все, ускоряем время, да И смотрим, что у нас произойдет Трое, ребятки, больных у нас, да То есть стараюсь держать включенный наш генератор, чтобы у нас было меньше больных Но у нас все равно трое простудились Здесь кто у нас такой? Так, ты кто такой? Отдыхает, отдыхает ночью Ты лучше бы отдыхал где-нибудь, не знаю А, это, ребятки, те люди, у которых нет домов вы видите, вот те, у кого нет домов, они собираются просто здесь и отдыхают. Благо, что у них температура располагает к тому, чтобы им не заболеть. Да, здесь все, в принципе, нормально. Поехали дальше. Поехали дальше. Есть быстрые, ребятки, клавиши для построек, для исследований. Это 1, 2, 3, я уже понял. 4, 5 у нас. Это у нас, да, да, да. То есть очень-очень много быстрых клавиш. Которые можно задействовать Так, ребят, едем дальше Значит, давайте-ка ускорим немножко время И уже, чтобы нам нужно, чтобы наступило утро Нам необходимо уже работать Так, здесь у нас никто не назначен, я так понимаю А необходимо бы назначить Где у нас вообще работают инженеры Давайте посмотрим Достаточно вот так, по-моему, отдалиться Или как-то по-другому посмотреть Работников наших, да То есть я бы, конечно же, взглянул, да, как у нас это выглядит но я пока не вижу, как можно посмотреть наших работников, кто где задействовал. На какую клавишу надо нажать, чтобы посмотреть это все. Так, если мы нажмем вот так, мы ничего не увидим. Так, давайте-ка все как следует сейчас разведаем. Так, ну вот тут у нас 10 из 15, так, видим, да? Здесь у нас 0, здесь 0, здесь 10 человек. Здесь у нас кто? Здесь точно не инженеры. Здесь 15 просто рабочих у нас работает. работают. Скорее всего, инженер у нас тогда вот здесь работает, получается. Да, здесь а, возьмем вот сюда а, хотя бы, наверное, трех человек и поставим вот сюда. Пускай они у нас работают, значит, пока что вот в этом месте. Инженеры, ребят, тоже нужны. Потом, ребят, мы сделаем инженеров-медиков, да, построим медицинский пункт. А, 5 часов утра люди уже, я смотрю, повставали из палаток и а, многие уже хотят есть. То есть у нас есть для этого столовая, и вот сейчас, я так понимаю, многие люди пойдут именно сюда, в столовую, чтобы покушать за приемом пищи. И мы будем наблюдать, как у нас стремительно будет убывать вот этот пункт с сырой едой. Но, блин, сырой еду-то не надо есть. Надо есть приготовленную, друзья, еду. Где мои повара? Повара у меня отсутствуют пока что. Не успели ничего приготовить. Сырую пищу, конечно, есть нехорошо. Нехватка ресурсов. Ресурсов становится мало, намного... Нам многое нужно а Потребности растут часа от часу Эту проблему можно решить Подписав закон о продлении рабочего дня Друзья, открыть книгу законов Ага, то есть Да, кстати, у меня появился Возможность новый закон подписать И мы продленную смену, ребят, вводим Чтобы у нас все-таки люди работали Ребят, не забываем следить за книгой законов Продолжительность рабочего дня Мы увеличиваем Так, ну что у нас здесь? Где работнички? А где работнички? 7 часов утра. Мы работаем со скольки? С 6 утра. А работнички то где? 115. Так, у нас принесли, значит, еды наши охотники. Но у нас почему-то здесь не задействован никто. Так, нам необходимо с 8. Почему с 8-ти? С 6 пускай работают. С 6 надо работать уже давным-давно. Надо уже выходить на работу в этот пункт. Так, дальше смотрим. Здесь у нас работает 7 человек. Но я бы, наверное, поближе их отправил, да? То есть у меня тут 9. Я бы вот на дальние рубежи как раз-таки отправлял поменьше народу, да? То есть инженеры, друзья. Сюда мы двоих отправим, а вот сюда мы отправим остальных. Вот так вот, чтобы у нас поближе люди работали. Поближе немножко. Так. А, смотрим дальше. Так, нам необходимо сейчас просто-напросто... Да, все, вижу, дерево появилось, друзья. И теперь мы... Увеличенный сбор ресурсов ставим. Изучаем быстрый сбор ресурсов. Нам это точно пригодится. Так, охотники вернулись. Охотники у нас вернулись. И распределять надо людей. Ну, я смотрю, все у нас вроде как распределены. Но с охотничьей хижины можно людей убрать. И поставить куда-нибудь, не знаю, на добычу углян, скажем, да? Или даже на добычу древесины. Но лучше всего на древесину сейчас всех отправлять по максимуму. Потому что древесина нам очень сильно пригодится. Так, здесь у нас инженеров двое. Отсюда убираем двоих. Ну хотя пускай здесь двое будут задействованы. И вот сюда мы отправляем тоже двоих человек. Все, у нас сейчас должно, должна добыча идти очень-очень быстро. Так, пошла еда, люди, люди, которые работают на кухне, стали производить, да, то есть 24 в час у нас производится еды, но ну, я бы здесь оставил поменьше народу, да, то есть хотя бы, ну не знаю, два их человек теперь уже, да, но ну, потому что этот пункт у нас не такой уж и важный, срочный. Так, сюда мы, значит, поставим еще, а нет, доступно один. Вот сюда поставим еще одного. Да, потом ищи-свищи всех этих людей, где, где они находятся. Так, ну да ладненько, ребят, продолжаем. У нас очень а, много тяжелой работы. Пора, ребятки, генератор пока выключать. Экономим экономим мы, значит, на этом всем деле. Так, все, выключаем, значит, генератор. Пускай пока отдохнет. Нам, ребят, необходимо сохранять количество запасов угля. И надо за этим периодически следить. Так, месторождение угля. Здесь мы, ребят, сможем уже в промышленных масштабах добывать уголек. Там очень-очень много. Вот здесь, по-моему, также мы можем добывать в промышленных масштабах руду. А вот здесь, где-то еще, да, по-моему, где-то в стенах, да, мы сможем потом также с помощью бура копать, добывать а, древесину. Так, ну смотрим, ребят, что у нас пошло. По дереву, по дереву, ребят, все хорошо. Дерево у нас прибывает. Так, эти пары, ребят, справляются здесь идеально. А, так, что мы сейчас сделаем? Продленную смену мы вводим. И продленная смена у нас точно будет вот здесь. Стоять, да, то есть это у нас с 8 до 18, с 6 до 20. Но, ребят, не забывайте о том, когда вы ставим продлен продленную смену, вот эта вот шкала недовольства у нас заполняется. Да, пусть, пусть пункт добычи у нас работает вообще просто-напросто постоянно. Блин, ну хотя, вот отсюда бы надо убрать, наверное, людей. И отправить их на более дальние рубежи, потому что здесь добыча именно от пункта добычи идет идеальным способом. Я бы, наверное, построил еще один пункт добычи, Ну да ладно, давайте построим все-таки, выполним обещание. Нам необходимо построить две, две хижины еще, нам необходимо исцелить трех больных. Так, раз, два. И построить медицинский пункт где-нибудь здесь тоже, да. Давайте глянем, сколько у нас стоит. А, да, 25 нужно. Так, медицинский пункт у нас, у нас тоже появился. И куда-нибудь мы его, наверное, поближе поставим, да, сейчас, возможно, даже вот сюда, да, палатка для обогрева будет стоять вот здесь, вот, это наш медицинский пункт с вами, все, должны сейчас справиться с любой задачей, пока не наступили холода, ребятки, а холодов остается совсем всего лишь ничего, смотрите, на четвертый с половиной день у нас температура сильно а, опустится, и нам необходимо подготовиться, Итак, значит, вот такая вот подсказочка к нам всплывает вот сюда да, Что генератор издает успокаивающий шум и согревает вас Но помните, нужно поддерживать его работу Если он остановится, нам грозит смерть Следите за запасами угля Еда тоже важна без нее мы умрем с голоду. <смех> Без нее умрем с голоду. Найдите источники сырой еды и не... а, постройте кухню, чтобы готовить пищу. Это у нас все, в принципе, есть. Да, ребятки, новый день и новые возможности. Перед нами открываются. Люди из нашей группы. Мы нашли, исту... мы нашли источники новых ресурсов, и теперь можно заняться спасением других членов экспедиции. Постройте маяк, исследуйте морозные земли и спасите столько выживших, выживших сколько сможете. Вам понадобится мастерская. Для изготовления чертежей, более сложных зданий. С этим я согласен, мои инженеры над этим работают целыми днями и ночами. Так, ну что ж, продолжаем, друзья. Вот тут у нас, значит, инженерная мастерская, где трудятся инженеры, да, то есть они сейчас работают сверхурочно, просто не выходя из своих вот этих вот мастерских. Я, наверное, им построю еще одну мастерскую, но нам сейчас нужны рабочие руки. Так, рабочие руки, чтобы не помереть от скуки Смотрим сюда, значит, и видим Что у нас здесь, у нас здесь осталось 14 пунктов У нас скоро вот это вот месторождение разберут Ну что ж, ребят, нас ждут, конечно же Очень сильные холода, и мы к ним обязательно Приспособимся, но приспособимся Мы, ребята, обязательно к ним уже в следующих Своих сериях, ну и, конечно, ребят Хотелось услышать ваше мнение по поводу данной Игрушечки, как вообще она вам заходит Или нет, пишите, пожалуйста Стоит мне проходить дальше в данную игру И выживать в этом, в этом сумасшедшем И ледяном безумном мире или же нет, давайте наберем на это видео Хотя бы 200 просмотров и 50 лайков Для того, чтобы братишка Scratch Начал дальше пилить а, это интересное И увлекательное прохождение и выживание В этом суровом, в этих суровых Климатических условиях, друзья Как обычно, играйте только в самые топовые И крутые игры, всем приятного геймплея Еще обязательно услышимся Ну а если ты досмотрел до конца И написал в комментариях правильное предложение из слов, что я размещал в этом видео То поздравляю тебя, и возможно в следующем видео Именно твой комментарий я покажу в начале